Здравствуйте, милые девушки, меня зовут Евгения, я косметолог клуба профессионалов. Сегодня мы с вами разберем 4 мифа о контурной пластике. Миф номер один. Многие считают, что использование и применение филеров приведет к необратимым осложнениям. Но многочисленные исследования и опыты в косметологии показывают, что Самый стойкий эстетический эффект при заполнении морщин мы получаем, используя препараты на основе гиалуроновой кислоты. Ее производят биотехнологическим путем, что совершенно исключает риск каких-либо воспалений, аллергических реакций. И тем самым мы даже можем не проводить с вами предварительного тестирования на препарат. Миф номер два. Очень многие считают, что процедура контурной пластики достаточно болезненна. Это неверно, это заблуждение. В нашем центре при проведении процедуры мы, конечно же, используем анестетики, что впоследствии делает процедуру достаточно комфортной и безболезненной для каждого нашего пациента. Миф номер три. Многие считают, что после данной процедуры на лице остаются достаточно длинные гематомы. Тоже заблуждение. При правильной технике введения препарата гематомы практически исключены. Они возможны при попадании в мелкие сосуды, но при этом гематомы совершенно незначительные и будут оставаться очень длительное время на вашем лице. Итак, заключительный четвертый миф о том, что последствия контурной пластики необратимы. Смотрите, гиалуроновая кислота содержится в наших с вами организмах, в хрящах, тканях, ну, конечно же, коже. За счет присутствия гиалуроновой кислоты наша кожа будет гладкой, упругой, увлажненной, но, к сожалению, с течением времени наш организм синтезирует ее все меньше и меньше. И как раз таки здесь на помощь нам приходят филеры на основе гиалуроновой кислоты. Но и они полностью биодеградируются из нашего организма в течение 6-12 месяцев. Поэтому и на данный счет вы тоже можете не волноваться. Филеры на основе гиалуроновой кислоты только улучшат цвет и качество вашей кожи. И вы будете выглядеть еще более привлекательными. Итак, мне кажется, что сегодня мы развеяли с вами все мифы о контурной пластике. И поэтому наш центр приглашает вас всех на процедуру контурной пластики губ. Объемное моделирование, ну или увеличение губ, называйте как хотите. Мы будем очень рады вас видеть. После процедуры каждая наша клиентка обязательно получит подарок лично от меня.